Здравствуйте, меня зовут Олег Вархатуров. я работаю в агентстве Apex Недвижимость. Закончил курс «Агент-миллионер» за 90 дней. Ну, Огромное впечатление, получил очень много информации, и которую уже начал применять на практике. На самом деле, очень интересный метод, и мы уже начали его внедрять, и видим, что рынок большой для этого, собственники нас ждут. И необходимые знания я верю, что мы получили. Спасибо Александру, спасибо за, за все занятия, очень было здорово.